психологической помощи психологической коррекции психотерапии который основан на искусстве и творчестве терапии обычно мы подразумеваем это рисунок это может быть скульптура это может быть лепка это может быть любой творческий процесс который помогает отобразить накопленные переживания спроецировать их или в скульптуру или в рисунок и таким образом освобождаясь от накопленного внутри себя. Способ психологической помощи не только для детей, но и для взрослых. Потому что именно с помощью арт-терапии можно развить себе творческие способности. Арт-терапия помогает и детям, и взрослым развить такую способность, как фантазирование. Развить свою фантазию, не бояться экспериментировать, делать что-то новое в своей жизни. И поэтому... Можно работать с помощью арт-терапии как со взрослыми, так и с детьми. В данном случае чаще всего применяется это рисунок в психотерапии. С помощью рисунка человек может отобразить свои накопленные переживания, отреагировать их, освободиться от них. Также это хорошо влияет на психоэмоциональное состояние человека. А также с помощью рисунка человек лучше познает себя. Он выкладывает, например, на бумагу то, какие-то свои неосознанные части, то, что он даже не подозревал. И только тогда можно увидеть этот, например, рисунок, человек может узнать о себе что-то новое. Хочу сказать, что на самом деле противопоказания против... В арт-терапии нет вообще. То есть арт-терапия показана для любых возрастов, для любых категорий людей. Показана арт-терапия тем, кто хочет научиться развивать свою фантазию, свои творческие способности, кто хочет научиться быть более свободным и креативным в своей жизни метод спонтанного рисования. С одной стороны, с другой стороны, есть такие техники и методики на определенную заданную тему, которые могут отображать именно саму личность. И отображать сложности, с которыми лично встречается, отображать защиты, которыми пользуется человек в своей жизни. С помощью арт-терапии можно диагностировать какие-то сложности, которые возникают у человека, а также с помощью арт-терапии можно помогать ему справиться со своими какими-то сложностями. Таким образом, арт-терапия — это может быть и диагностика, и психокоррекция психоэмоционального состояния человека. В работе с семьями арт тоже применяется. Есть такая методика, например, как рисунок семьи, когда изображается вся семья, и по этому рисунку можно судить о том, как семья взаимодействует, как она живет, какое распределение ролей в семье. И также можно диагностировать сложности, которые в семье возникают. Это может быть совместное рисование всей семьей. Да? И это тоже такая и диагностическая методика, вследствие которой можно уже дальше определиться с психокоррекцией.